Очень жарко сегодня, друзья. Но поскольку по внутреннему стандарту клиники 32 мы можем перемещаться только в масках, приходится, соответственно, регламент выполнять. На улице пает, гремит гром, сверкают молнии, судя по всему, сейчас польется. Я думаю, что и природа, и люди испытают ну, то облегчение, которого вам так не хватает. Странная человеческая психология. Когда нам холодно, мы хотим тепла, когда нам жарко, мы хотим прохлады. Так устроен мир. Я же хочу сегодня буквально несколько слов э, сказать о том, о чем меня очень часто спрашивают пациенты на приеме и о чем мне задают вопросы э, пациенты в чатах. Это имплантация. Когда можно ставить имплантат, когда лучше подождать. И здесь есть несколько ситуаций, которые нужно четко понимать. Первое. Э, может быть зуб, который нужно удалить. И в этой ситуации мы можем поставить имплантант сразу же, если костные условия это позволяют, если отсутствует хроническое воспаление в достаточно большом объеме, если нет обострения хронического воспаления, и если, если условия позволяют, мы поставим имплантан, но исключим на него нагрузку всякую. Второй выход из этой ситуации, если у нас нет условий для имплантации, то ни в коем случае идти на риск в этой ситуации не нужно, мы удаляем зуб. И через три месяца когда закончится формирование костной ткани, мы сделаем компьютерную томографию и благополучно поставим имплантат. Вторая ситуация, когда пациент приходит, у него нет зуба. Нет зуба достаточно давно. При этом мы оцениваем э, клиническую ситуацию. И если у нас есть условия для постановки имплантанта, а заключаются условия прежде всего в достаточном объеме костной ткани, мы можем поставить имплантант сразу же. Если костной ткани недостаточно, мы можем провести костную пластику и сразу же поставить имплантант тоже. И третий вариант, который здесь возможен, мы можем провести костную пластику и поставить имплантант отсрочно. И каждый из этих вариантов является вариантом выбора прежде всего для врача, который исходя из своего клинического опыта, мануальных навыков и объема теоретических знаний принимает обоснованное решение, основанное на анализе ситуации. Главная цель любого вмешательства, но в данном случае мы говорим про металлогер, это долгосрочный результат нашего вмешательства и положительный прогноз, соответственно. И только из этих целей мы выбираем, только ради этого мы выбираем то решение, которое для нас, как для врачей, как для клиницистов, для меня в частности считается наиболее правильным. Это не исключает того, что в данной конкретной клинической ситуации другой врач в другой клинике может предложить другое решение. И именно он будет нести ответственность за конечный результат того, что получится, если вы получаете лечение непосредственно у него. И последнее, на чем мне хотелось сделать акцент. Золотым стандартом на сегодняшний день для принятия решения о выборе метода имплантологического лечения является компьютерная томография. Именно она дает нам возможность оценить все условия в зоне будущей имплантации, Принять правильное решение, обоснованное о выборе методики и выборе модели имплантанта, и соответственно запланировать пациентам операцию. А, принятие решения на глаз, принятие решения по обычному обзорному плоскостному снимку на сегодняшний день является все-таки неким, эм, не, не, неким отклонением от принятых стандартов трехмерные рентгеновский снимок, так называемая компьютерная томография, является стандартным золотым. Запомните это, пожалуйста. И последний момент, который мне хотелось бы, на котором хотелось бы сделать акцент, это выбор самого имплантанта. Выбор имплантанта определяется прежде всего клинической ситуацией и тем, какой именно имплантант в данной конкретной ситуации покажет лучшие результаты, лучший долгосрочный прогноз. Есть имплантанты, рассчитанные до простых клинических ситуаций. Есть имплантанты, которые я буду рекомендовать в сложных клинических ситуациях, когда мы проводим костную пластику, когда объема своей костной ткани у пациента недостаточно, ориентируясь прежде всего на конечный результат. Ни в коем случае марка имплантанта, производитель имплантанта или цена имплантанта не является показателем, на который вам нужно ориентироваться при его выборе. И самое главное, что выбор имплантанта остается э, прежде всего тем, что определяет врач, исходя из всего того, о чем я сегодня рассказал. Клиническая ситуация, показания, долгосрочный прогноз. И именно врач, врач предлагает вам лучший вариант лечения. Поэтому, друзья мои, когда вы решаете заняться имплантацией, ищите прежде всего не компанию, предлагающую наиболее дешевую цену на рынке. Ищите врача, который сможет продиагностировать всю клиническую ситуацию и предложить лучший вариант лечения с наиболее долгосрочным прогнозом в вашем случае. Берегите себя и оставайтесь на связи. Пока-пока.